Ассаляму алейкум и рахматуллах Дорогие братья и сестры, по милости Аллаха, мы находимся в Узбекистане, в городе Ташкент. И мы приехали из Мекки с нашей компанией, с нашим директором. И уже здесь заключаем контракты с разными компаниями, которые работают по умре и по хаджу. умре и хадж. Мы предлагаем от нашей компании Рукну-Люджур отели, 14 отелей у нас в Мекке, по милости Аллаха компания имеет большой авторитет на этом рынке и есть автобусы есть питание есть авиабилеты есть визы есть отели то есть предлагаем полный пакет услуг и мы приехали сюда в узбекистан и были очень удивлены тем что здесь в узбекистане в отличие от россии например в россии можно посчитать по пальцам сколько компаний занимается умрой там ну 10 компаний я вам могу сейчас назвать отличие от узбекистана здесь конечно это на больше больше больше развита и есть большие киты есть большие киты рабо работают от замзам каусар там сафо михраб и прочие прочие видите Хайрулямаль амаль и ассудейс вот компании Вчера как раз мы с ними вели общение, диалог. Сафар Тревел, разные-разные компании. Смотрите, около 100 компаний, которые сейчас есть, которые есть. Которых я только собрал. А по факту их здесь более-более и 200. Занимаются умрой. Люди рекламируют и поэтому даже сейчас меки кто находится в медине они много увидят что много людей э, много паломников там из узбекистана так как президент э, приехал узбекистана два месяца назад в королевство и заключил большой большой контракт на 45 там миллиардов не помню чего реалов или долларов в общем они ведут сейчас э, крупную работу э, в области туризма хаджа даже королевство удвоило квоту для Узбекистана. В два раза теперь будет больше квот. Например, если это было 20 тысяч, то, конечно, в два раза больше будет для Узбекистана а квот на хадж. Это, конечно, большой, большой плюс. <coughs> Здесь, как я сказал, компании есть киты, большие киты, а есть мелкие, которые занимаются тем, что они распространяют, собирают людей, приводят к этим большим китам и получают свои какие-то гонорары. Ну, в среднем там, может быть, агентский договор, там у них 50, 50 долларов. Это, в принципе, это в любой стране такая есть, если ты собираешь Клиентов, если ты на своей странице там рекламируешь какую-то компанию, и потом люди приходят и э, обращаются в эту компанию, то есть ты привел человека, человек съездил, ты получаешь за это уже агентский договор, то есть агентский а, агентское вознаграждение. Агентское вознаграждение, там, смотря какой пакет, от 50 долларов до 200 долларов, то есть если VIP, то там ты получаешь 200 долларов агентское вознаграждение. Вот, это, вот эту мысль я хочу до вас донести, что вы, например, находясь где-то в России там, или там в любой стране, тот же Узбекистан, тот же Кыргызстан, Казахстан, вы можете обратиться к этим компаниям, ссылка вот, пожалуйста, даже есть, вы можете напрямую с ними общаться, разговаривать и, например, Кыргызстан возьмем, да, вот. Кризма ЦЛ, Айлдис, самые известные киты, да, например, кит и вот его знаю, Джазира Тревел, известная компания, Иса Тревел тоже известная, знаю я их, очень хорошо знаю, причем вы можете с ними связаться, взять у них пакет, например, сколько стоит у вас пакет такой-то, такой-то, поставить у себя на странице, в инстаграме сказать давайте я вас буду рекламировать вот такой-то промокод по моему промокоду если кто-то придет там съездить на умру вы мне просто за приведенного клиента вы мне платите такую-то сумму вот с этого вы можете начинать многие меня брать и сестры спрашивают как нам работать как нам чем заниматься вот кто-то умеет продвигать страницы кто-то умеет разговаривать кто-то у, у него язык подвешенный он может разговаривать с людьми общаться с людьми рекламу делать там настраивать что-то там и пожалуйста берете пакет выбирайте любую компанию возьмем например к этому сейчас киргист. Ну, давайте вот возьмем дизир э, да? заходите к ним на страницу, знакомитесь с этой компанией, так, так, так, ага, все известно, так, понятно, чем она занимается, откуда, какие у нее соцсети, смотрим, все ясно, сайт даже есть у них свой, на сайте, пожалуйста, взяли всю информацию, взяли их пакет, вот, Умра, Бишкек, Ош, из Бишкека вылет, из Оша вылет, Прямые рейсы 14 дней на рынке, 14 лет на рынке, куда возит. Вот Инстаграм, зашли на Инстаграм, ознакомились, пожалуйста, взяли их вот этот, как его, пакет и разместили у себя, рекламу сделали. Даже вот есть такие, знаете, такие понятия, как он называется, забыл брокер, брокер какой-то, есть такой брокер, он ищет, сводит клиентов с покупателями, с продавцами. То есть покупателей с продавцами он сводит и за это получает агентские, что с этой стороны, что с другой стороны, просто получает какие-то агентские. Вот то же, самое, то же самое, вы можете также заниматься умрой, приводить людей, делать какие-то рассылки, заключить контракт. Та же Джазира или там, ну, любую. Вот Казахстан, например, выбираем. Михраб travel Это вот известная моя компания, мои друзья, по милости Аллаха, и вы с ними можете связаться, поговорить. И, пожалуйста, вот так, вот так, вот так. Мы хотим работать, мы хотим вас рекламировать, мы хотим рассказывать людям про вас. Пожалуйста, видите, у них программы есть 12-10, 25-10, в принципе, там даты даже все выставлены. У них на сайте можно найти, вот Абдунасар, Максат, братья известные, я их знаю хорошо. То есть вы можете уже с ними работать напрямую, напрямую, там не нужен вам никто. Вы их рекламируете. Вы можете даже собрать списки, вот в принципе все компании, которых я вот нашел, которых я вот здесь выставил, вы можете сделать Excel таблицу, название компаний, да, Казахстан, Россия, Россия. вы можете выбрать их, кто какой тур предлагает в Excel, просто в Excel выставить, сколько дней, цена, какие отели, Мека, Медина, там, какие плюсы у них есть. То-то, то-то, то-то-то. Вы посмотри, посмотрите, какие цены по этой э, карте. Вы уже сможете спокойно э, потом дальше говорить. Ага, вот с этими я работаю, вот с этими я работаю, вот с этими я буду работать. Их предлагать, их предлагать. У кого дешевле, у кого лучше, у кого хизмет э, лучше. Вот так вы можете работать с любой тур-компанией. И э, на первом этапе вы будете просто помощниками потом дальше дальше дальше вы втянетесь в это дело вы будете уже людей собирать потом выглядишь уже будете старшим в этой группе уже люди с вами едут вы уже каждый месяц ездите возите людей в составе этой группы там обычно закон например у всех компаний у всех компаний закон там если ты привел 15 человек 20 человек то ты получаешь бесплатную путевку потом сверх уже 15 человек ты, едешь, ты получаешь еще агентское вознаграждение. То есть тебе ты можешь и заработать, да, и можешь еще поехать сам уже на Умру. Относительно хаджи я, конечно, не говорю, но именно про Умру. То есть вы так можете договариваться с этими компаниями, общаться с ними и работать, пожалуйста, рекламировать их, приводить им людей, настраивать какие-то таргеты, рекламы и прочее, прочее, прочее. И вы на этом можете заработать. Баракалауфейкум. Дальше уже можно будет уже дальше получить рабочую визу или бизнес визу. Жить уже в Саудской Аравии. Также рекламировать людей. Встречать уже. На эти же компании работать. И говорить, я вот нахожусь на территории Саудской Аравии сейчас, вот в Мекке, у меня здесь есть прописка, у меня здесь квартира, у меня здесь есть машина. Любая помощь с моей стороны. Пишите им всем рассылки делать. У меня есть машина, например. Я могу встречать ваших VIP. Персон, я могу разговаривать на узбекском языке, на таджикском языке, на кыргызском, на казахском языке, на русском языке. Я могу с вами работать, пожалуйста. Возьмите меня. Вот так вы можете уже выстраивать отношения вот с такими компаниями. И все потому что много-много-много, вот не каждый день приходят э, сообщения, Нур, мы хотим работать, Нур, э, подскажи, Нур, как, чем заниматься, Нур, Нур, Нур. У многих, у братьев, все, э, жены э, более шустрые, более продвинутые, они могут сами вот эти все рекламы делать, рассылки рассылать, они быстрее могут даже зарабатывать. Некоторых, э, у некоторых братьев э, жены э, сами занимаются этим бизнесом, Сами занимаются, сами приводят. Вот даже несколько здесь компаний, которых я знаю, там именно женщины работают. Женщины, женщины сами уже по 10 лет, по 10 лет на рынке. Представляете? Занимаются и возят людей. Каждый месяц ездят на умру, на, на Хача они приезжают. И, альхандуля альхандуля пусть Аллах Субханна, Таля, даст баракат всем нам, всем братьям и сестрам, мусульманам заниматься этим благородным делом и э, зарабатывать здесь халяльные деньги и помогать паломникам. Представляете, 50 человек, если поедут, совершат умру. И все это вам награда записывается также. роба Наватина хасана как мы говорим постоянно, дай нам... О, наш Господь, дай нам в этой дуне самое наилучшие, все самое наилучшее, и машину, и работу, и э, семью, и деньги, и прочее, прочее, все в этой дуне самое наилучшее, хасанат. Вафиль ахирати хасанат, и также в Ахирате самые наилучшее, вакина адабан нар, и избавь нас от наказания огня. Мы это постоянно просим, когда мы, особенно таваф делаем, на тавафе, мы делаем это дуа, и э, поэтому вот вам мысль законспектируйте запишите как чего делать э, и вперед вперед я уже вам настолько уже разжевываю настолько вам я уже показываю э, что вам можно делать как вам можно заниматься чем вам можно заниматься а дальше уже у вас у многих э, Мышление может быть лучше, чем мое. Может быть, вы увидели то, чего я даже не заметил, чего я даже не вижу. Но вы можете это, развить эту тему еще лучше. Еще лучше и э, преуспеть в этом плане, дорогие братья и сестры. А то, что я знаю, то, что я могу, я вам подсказываю. Баракаллаху фейкум. Ваджазакумуллаху. Хайран. Хайралжаза. Субхана каллахума анта. أستغفرك وأتوب إليك